Я Ларин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – наши плюсы, наши минусы. Каждый человек ощущает себя по-своему талантливым, по-своему бездарным, в какой-то степени умным, в какой-то степени красивым. Каждый из нас богами и природой, наделен определенными своими особыми качествами. Мы как отпечатки пальцев, как роговица глаза, абсолютно неповторимы и уникальны. Очень часто люди разочаровываются в себе, в своей жизни, Поскольку считают себя не талантливыми, некрасивыми, не умными, бездарными, они смотрят на звезд, на известных людей, политиков, бизнесменов, считая, что это те люди, к которым нужно стремиться, это те люди, которые считаются идеалом. Но есть одно очень важное заблуждение. Идеалов не существует. Давайте с этим разберемся. Допустим, вы себя считаете бездарным человеком, вы хотите научиться игре на гитаре. Но у вас это не получается, вам это не дается. Вы приняли решение, вы пришли к такому выводу, что это не ваше. Вы расстроились. Вы разочаровались. Но помните, если у вас чего-то нет, одному то есть что-то другое, поищите с другой стороны. Присмотрите, что вы умеете. Не бывает так, чтобы человек был абсолютно бесполезен, не имея ни одного таланта, ни одной способности. Так не бывает, так люди не устроены. То есть, по большому счету, если один человек богат, то у него есть минус. Если человек красив, то, естественно, у него тоже есть минус. Если человек умел, то у него тоже есть слабая сторона. Так и у вас. Если вы в чем-то слабы, поверьте, у вас есть сильная сторона. Невозможно быть одновременно красивым, богатым, умным, счастливым, иметь прекрасное здоровье и так далее. Это невозможно. Идеал, в принципе, не существует. Есть близость к идеалу, но представляете, сколько там проблем, если у человека почти все есть. Бог ради баланса что-то дает одно, чего-то не додает другого. А человек в жизненном процессе делает так и живет таким образом, что у него Бог, что у него судьба отбирает еще больше. И вы никогда не завидуете богатым, известным и людям, поскольку, поверьте, в подавляющем большинстве у них тяжелая личная жизнь, тяжелые семейные отношения. Очень много проблем со здоровьем, с законами и так далее. Где много плюсов, там много минусов. Где есть гениальность, там есть безумие. Помните это. Никогда не расстраивайтесь по поводу того, что у вас чего-то нет. Поверьте, у вас есть что-то другое. Вы просто слепы. Вы просто слишком увлечены тем, что вы ищете в себе или находите. Но вы посмотрите по-другим углом на себя. У вас есть таланты. Они обязательно есть в каждом. Если в чем-то вам не повезло, вам везет другом. Если чего-то, вы считаете, вам Господь не дал, вы получили другого. Никогда не расстраивайтесь по этому поводу. Ищите. Каждый человек уникален, у каждого есть шанс, абсолютно одинаковые. Все люди Богом рождены счастливы. Никогда не сетуйте на том, что вам не повезло. Это вы так говорите, это вы себя программируете. Поэтому помните. У вас все есть, и все в ваших руках. Главное только найти, поскольку идеала нет. И один человек не может иметь всего. Счастье. У разных его проявлений делится на всех форумах. Ищите свое. Оно у вас, оно живет. Присмотритесь, прислушайтесь, обнаружьте. Это поможет вам Господь. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.